А что вы думаете про будущее? Я вот думаю ехать туда. Ну что, поехали. Ну и честно признаться, будущее не так легко-то двигаться или идти, а в любом случае приходится применять какое-то усилие, чтобы до него добраться. В принципе, это из себя представляет всего лишь переезд через мост разма Едем рядом с мостом для метро и вот столбы этого моста разукрашены различными граффити и таким образом как бы привносят э, некий своеобразный колорит э, в атмосферу Роттердама. Вообще Роттердаму свойственный граффити. Некогда в этом здании. Да, и сегодня располагается отель Нью-Йорк, и вот мы видим наверху, я имею в виду вот это старинное здание, и мы видим наверху написано Holland America Lane, то есть, как вы понимаете, голландско-американская линия, то есть из этого отеля или в этот отель приезжали путешественники с, того, с другого континента и останавливаясь здесь, либо наоборот. мне удалось перебраться с того берега на этот через мост прекрасный замечательный мост Разма. и сейчас солнце очень так прекрасно и замечательно падает что а, цвета просто изумительно данная площадка выложена и выстроена из дерева а, из досок и в принципе напоминает палубу а, конечно же, продумано таким образом, ну, в целом напоминает это палубу, либо э, спортивные палы, эти полы в спортзале в школьных школах э, Российской Федерации, вот, либо, соответственно, как бы палубу, если у кого фантазия до палубы доходит, да, то можно и рассматривать это как палубу, и, безусловно, э, сделали зазоры, чтобы вода могла стекать. Вот такая идиллия и сочетание простой и красивой, красиво сделанной жизни с настоящей, реальной э, жесткой жизнью портовых рабочих. Вот это все здесь. В Роттердаме сегодня под пятнаху народ загорает. Я решил тоже немножко солнечные ванны принять. Ну и вот, в общем, валяюсь тут, расслабляюсь. Главное, чтобы велик не увели следить за расстоянием от людей. На... Расстояние между людьми должно быть полтора метра. Полиция уже проехала, все проверила, нет ли больше трех человек в одном месте. Так что все под контролем. Уже пару часов как, а может быть и несколько часов, как путешествую сквозь, да, не побоюсь это слово, сквозь Роттердам а, и наслаждаюсь. Класснее ничего не придумаешь, вообще это мега крутое удовольствие а, на велике рассекать по Роттердаму и изучать его, а, открывать новые улицы, а, восторгаться красотой домов и наслаждаться а, вполне безопасным передвижением на велосипеде а, ну что, я вам только могу пожелать того же как только вы приедете в Роттердам или в Голландию в целом а, то обязательно прибегните к моему совету как выбрать велосипед а, вот. так что удачи ну и это